Здравствуйте, меня зовут Денис, я представляю компанию Огородов.ру. Нам поступил заказ на проведение ландшафтных работ поселок Коттеджный Ольшанники-2, участок номер 40. Вот сейчас мы с вами осмотрим участок предварительно. Работы уже здесь кое-какие проводятся нашими партнерами. В частности, вот свайное поле выставлено для будущего навеса для машин и для Сарая. Забор также делают наши партнеры. Фирма Смекалыч. Наши давние партнеры. Качество установки можете увидеть сами. Все уровни высоты. Забор как струна. Смекалыч также является дилером завода, производителя сетки Гиттера вот нам предстоит планировка выравнивания газоны и дорожки здесь также уже сделан контур заземления нет ребят молодцы Участок также предварительно спланирован. Даны все отметки по техзаданию, все уровни. Так, здесь планируется строительство парника. То есть начали уже делать фундамент. Фундамент 50 сантиметров в глубину, потому что парник планируется делать с подогревом. Здесь планируется домик кота в простонародье гриль домик. Пока еще фундамент не размечен, не выставлен. Здесь планируется также забор, сетка гитера с опор на стенку. Мы тоже отдали нашим партнерам с потому что с на стенкой забор в данном случае непосредственно связаны. Также можете увидеть качество установки столбов, линий, высот. Приятными дело с профессионалами. Ливневая система уже сделана. Работает все нормально. Потом покажу, как все сливается в канаву. Дом, кстати, тоже строился и отделался с Микалычем. 180 квадратных метров из бруса. Обшивка блокхаузом. Окна от наших партнеров. С максимальным энергосбережением. Так, ну часть материала для работы уже завезена. Щебень. Песок. Ну, первая проблема то что я увидел на данном участке это большой перепад высот на въезде отметки свайного поля даны от дождеприемников плюс 10 сантиметров как планировался уровень земли вот ну Здесь получилась разница с дорогой порядка 80 сантиметров. Но я думаю, эту проблему будем решать, делая двухуровневый участок перед въездом, который ранее не предусматривался. Но я думаю, получится красиво, если правильно раззонировать. Вот, кстати, ливневка выведена в канаву, все прекрасно работает, дождь уже закончился, остатки воды стекают. Так, в нашу задачу также входит подводка воды для парника, электричество, а также подводка воды и электричество в будущий криль домик. Я хочу еще раз показать качество установки столбов для забора. Приятно работать с профессионалами. С Микалычем уже сотрудничаем много лет. Поэтому отдали им и опорную стенку. Но облицовывать будут дальнейшем уже наши специалисты.